Алиэкспресс – это место, где можно купить самые неожиданные предметы, способные удивить каждого. Сегодня я собрал для вас 10 безумных товаров. И это не шутка, вы вправду можете их купить. Все ссылочки вы можете найти в описании. Поехали! В последнее время выпускают много прикольных вещей. И вот еще один замечательный экземпляр. Представляю вам таракана, которым можно управлять с помощью специальной пристройки, то есть инфокрасного порта, а также приложение в Apple Store, которое надо скачать и установить на само устройство. По размерам он намного больше своего породителя, но при этом весьма достоверно имитирует поведение насекомого при движении. Вы когда-нибудь видели консервированные презервативы? они существуют! Но даже внешне, это не совсем обычная консервная банка. И если вы знакомы с губкой Бобом, то сразу признаете его на этикетке. Вы только представьте лицо своего знакомого, когда он откроет банку и увидит там 10 китайских презервативов. Это чертовски странно, но все же можно заказать, чтобы подшутить над своим другом. Еще один повод для спонтанной покупки. Это лужи крови в виде подушки. Именно так, а не наоборот. Потому как эффект шока важнее эффекта сладкого сна. Серьезно. Неужели на такое вообще ведутся люди? Но с этой штуки я просто охренел. Я уже думаю, все додумались, куда нужно эту хрень прикладывать. И разумеется, при помощи этой хрени женщины смогут писать стоя. Вот ведь смех и грех, а такую штуковину кто-нибудь доценит да, по достоинству. Прекрасное изобретение талантливого дизайнера. Принц наглым котом. Вас достает незнакомец или друг? назойливо лезут с оскорблениями или глупыми вопросами, не надо трепать себе нервы, срывать голос и тратить свое время кому-то что-то объяснять, просто отгонить уголок кармашка. Вам нравятся рисковые штуки? Тогда специально для вас разработана игрушка-какашка. Выглядит очень правдоподобно. Она очень компактная и весит всего лишь 18 граммов. Благодаря этому вы незаметно сможете пронести ее на любую вечеринку, а уж там вы, несомненно, найдете ей применение. Гаджет, который скрасит ваше времяпровождение в туалете. Его легко спутать с фотоаппаратом марки Polaroid. В деталях, повторяя корпус старого фотоаппарата, держатель закрепляется на стене при помощи входящих в комплект дюпелей. Внутри корпуса фотоаппарата имеется специальная перекладина для фиксации рулона, а подающая снимки платформа имеет зазубрины для легкого отрыва бумаги. Ну а тут даже говорить особо нечего. Это набор из 50 разных наклеек, благодаря которому вы сможете обклеить все что угодно. Носки с пятью пальцами для тех, кто ищет новых ощущений. Надеть так же быстро, как обычно, и не получится. Каждый палец требует особого внимания, но оно того стоит. Новая степень свободы. Это как вместо варежек пользоваться перчатками. Прикольные 3D носки с разными веселыми принтами, будто как живые. Они изготовлены из качественных материалов, удобно носятся и растягиваются. Очень большой выбор рисунков в виде котов, картошки фри, мороженого, хот-догов, кусков мяса и других. Так что хватит носить дрявые классические носки. Обновляйте гардероб, ведь такие носочки – это последний писк моды. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным. И не забудь поделиться им с друзьями.